Украина и Россия сегодня. Как много людей, переживая настоящим, задают вопросов о будущем? Когда закончится спецоперация? Как будет устроен будущий мир? И каким будет место России в этом мире? Вопрос, который, кстати, тысячу лет назад задавал еще первый русский митрополит Иларион, Каково предназначение России в этом мире? Многие пытаются понять и другое. А каковы причины, истоки нынешнего кровавого противостояния, возникшего между людьми, говорящими на одном языке, связанными общей историей, культурой, верящими в одного Бога. Когда возникла точка бифуркации, точка раскола, кто-то называет 2014 год Евромайдан и Русскую весну, кто-то 2004 оранжевую революцию, кто-то посмотрит чуть дальше и назовет 90-е годы и распад Союза. Все это последствия процессов, начавшихся намного раньше. Так это понимают историки. В которых тема украинского национализма и сепаратизма возвращает аж к XIX веку. Именно в это время появляются первые научные труды, авторы которых разрабатывают понятия украинского народа и проект исторической самостоятельности Украины. У каждой теории есть автор – есть они у идеи об украинской государственности и идентичности. Сегодня их бы назвали ломами, лидерами общественного мнения. В свое время их имена гремели в среде либеральной общественности. Поэт и борец за свободу Тарас Шевченко, поэтилемон Кулеш, историк-любитель, автор украинского алфавита. Но, пожалуй, одна из ключевых фигур – это профессор Николай Костомаров. Николая Костомарова, этого историка со вполне себе великорусской фамилией, по праву называют одним из идеологов украинского национального движения. Родился он в 1817 году в слободе Юрасовка Воронежской губернии. Был сыном русского дворянина, но рожденным вне брака от крепостной казачки. Его родители обвенчались позже, но усыновить боистрюка отец Костомарова почему-то не спешил. В итоге и не успел. Когда Николаю было 11 лет, отца барина убили свои же крепостные. Позже в автобиографии Костомаров особо подчеркивал, что убийцами были именно великоросы крестьяне, переселенные из Орловщины. А вот крестьяне малоросы населявшие Юрасовку в воспоминаниях сына, отца уважали и любили. Но дело было даже не в этом, а в том, что после смерти отца объявились настоящие наследники, хоть и дальние, но официальные родственники. Они Борчука не признали, и вот вчерашний господский сын становится лакеем в родном доме. Свободу он получит только после того, как мать крепостная отказалась от любых притязаний на наследство. Удивительным образом, эта личная трагедия впоследствии тесно переплелась с научными взглядами Костомарова. Пережитое унижение заставило его искать виноватых. И наука стала для этого отличным инструментом. Отныне все, что касалось темы российского самодержавия, русских царей, вхождения Украины в состав России, он стал рассматривать через призму личных обид. И все негативное и темное в российской жизни связывать именно с россией и великороссами резко отделяя последних от малороссийского казачества вот как севастопольский исследователь юрий викторов описывает это роковое влияние биографии на научный метод бывший холоп а затем крупный историк он так и не смог освободиться от предвзятости в отношении царей и их слуг посмевших узаконить крепостной строй а затем якобы поработить Украину. Отсюда в его работах и рождаются образы порабощенного и долопоклонной Москвой украинского народа. А точка отсчета становится тема Переяславской Рады и вхождения Украины в состав России в 1654 году. В книге «Богдан Хмельницкий» Николай Костомаров дает принципиально иную трактовку присоединения к России земель восточнее Днепра, он утверждает, что запорожские казаки заключили с Москвой чуть ли не федеративный договор, договор равного с равным, что на Перославской Раде русские послы согласились на ряд условий казаков и за царя принесли присягу, гарантировавшую право и вольности запорожцев, а царская власть якобы впоследствии от присяги отошла и закабалила независимое государство, воспользовавшись его слабостью. Кстати, севастопольцы и крымчане, которые учились в украинских школах до 2014 года, вспоминают, что именно эта версия рассказывалась на уроках истории. На самом деле царь Алексей Михайлович, отец Петра Великого, далеко не сразу согласился взять запорожское казачество под свое покровительство. Этому предшествовали многочисленные послания и просьбы как от гетманов, так и от представителей малороссийского православного духовенства. Гетман Богдан Хмельницкий просил не просто финансовой или военной помощи, а именно подданства и защиты от религиозного давления. А когда царь все же согласился на просьбы казачества, Гетман и его окружение получили возможность самостоятельно разработать условия, на которых они желали бы перейти в подданство России. Этот документ в истории, оставшийся под названием «Мартовские статьи» или «Статьи Богдана Хмельницкого», был полностью принят царем и Земским собором 27 марта, 1654 года. И в соответствии с ним на присоединенных землях сохранялось большинство прежних порядков, а население сохраняло все свои прежние права и привилегии. Россия это решение стоило минимум двух войн, сначала с Речью Посполитой, затем со Швецией. Один из самых подробных и достоверных письменных источников, содержащих информацию о вхождении казаков в российское подданство, был статейный список Василия Бутурлина, отчет главы российского посольства, прибывшего в Переяславль, в котором реконструировался ход голосования казаков, своеобразная стенограмма XVII века. Именно этот документ Костомаров в своей трактовке событий фактически игнорирует, отдавая предпочтение сомнительным источникам, в том числе написанным через столетия после рассматриваемых событий. Естественно, что у современников Костомарова возникли резонные вопросы. Почему он позволяет себе игнорировать одно из главных свидетельств о событиях той эпохи? В этом его уличал, например, историк Геннадий Карпов, который прямо указывал на то, что Костомаров искусственно выстраивает исторический образ и украинской государственности, и украинского народа. На этом, мнящий себя украинцам историк отвечал следующее дословно. Много фактов, несомненно, совершившихся, не оставляли влияния на нравы, быты, понятия народа. И нередко гораздо важнее их бывают чистые вымыслы или извращение исторической действительности. Что получается? Для Костомарова идеи, которого во многом легли в основу концепции украинской государственности, эта самая государственность была чистым вымыслом. Ей не нужно было существовать на самом деле, достаточно было того, что в ее существовании Костомаров убедил сам себя. Позже, уже во второй половине XIX, в начале XX веков, отдельные положения концепции Костомарова продвигали дополняли последователи этой веры. Украинский революционер Михаил Грушевский, философ Вячеслав Липинский. Именно эта идея породила Шухевича и Бандеру, которых сегодня на Украине причисляют к сонму национальных героев-освободителей и которые вместе с Грушевским и Шевченко включены в народный топ 100 самых влиятельных украинцев всех времен. И вот какая ирония. Отец-основатель украинской идентичности Николай Костомаров в этой сотне даже не значится.